Мы вот с Сергеем ехали в первую часть На обзор этого КамАЗа И сейчас вот гонимся за ним Парни выехали куда-то на вызов И мы вот гонимся за ним сейчас То есть питерские части очень выездные И невозможно их поймать на обзор Он еще короткий Короткая база, да? Есть подлиннее да, шасси да, да, да. Это короткая, самая короткая база 3,690 У -го и, опять же, это плюс, плюс к тому, что маневренность. Ну да, радиус разворота. Радиус разворота, при этом все-таки Мерседесовский передний мост передний уступится. У них вообще европейские передние уступятся. А и поворота больше, нежели на Камазе. Поэтому машина для города реально получилась маневренная, управляемая. Ну, ширина 2,550. Она все равно оставляет. Вот, ограничения да? для движения во дворах, во дворах даже вот седьмая часть седьмую часть зеркала приходится складывать одно зеркало для того, чтобы просто в зерной подъехать в, в самую саму часть mm -hmm. да, в саму гараж Так, а по загрузке как развесовка делается, как рассчитывается нагрузка на шасси, вот на стройке всей, как это рассчитывается? На этих машинах, где отсутствует объем воды, нагрузка считается очень очень просто, потому что она весь... там больше надо скомпилировать развесовку по... на борта нежели mm -hmm. раздвесовку относительно осей, да? относительно. по осей. передней вот и так загружено, надо больше заднюю грузить да? на этих машинах она не догружена вообще да. То есть у нее полная масса на данный момент где-то в районе 14 тонн да. а, хотя, она а хотя она 19 тонн да. поэтому вот на этих машинах э, именно э, они не догружены, потому что нет воды хотя мы, мы точно на таком же шасси на таком дешеватом и нету тоже с короткой э, с короткой колесной базой и 690 э, мы спокойно делали 5-кубовую это которая вот на видео есть да которая с да, вот да да да, да. ну вот очень мне вот очень она понравилась это вот я ее давным-давно видел на видео что 5 кубов это вообще супер круто потому что даже в, в городе, когда есть гидранты, то непрерывная подача одного ствола, это важно все равно. Да. Тем более, если нехватка личного состава, как бы, когда нет на втором отделении там, должного количества, которые должны проложить магистральную линию и уже запитать это все, то 5 тонн это очень хорошо. И там еще машина была с компрессионной пеной. Поэтому там эти 5-5 углов расходовались не так там обычно, там до пяти-десяти минут. Давай. Если время с конкурсионкой работать на обычных столах, на дешне, то 10-15 минут не работать. Я когда первый раз конкурсионную пену в город поставил, ребята пушили трамвай. Поставил в опытную эксплуатацию следующим ребята потушили трамвай и когда по сообщениям РПТ дал вот сам душить все такие как чего как вы можете тушить водой почему не пирожком почему не кислотой не потушителями почему пеной а пена на самом деле имеет совершенно другую долго гонялись за этой машиной короче в итоге она приехала на вызов куда-то где-то на квартиру за там или еще что-то сейчас мы их поймаем немножко поснимаем да, обзор. Че, Че, гоняют здрасте а вы что от нас убегали наверное а то такие раз направо, потом такие хоп налево так, как Нас же по всему городу От наверное. погони убирали а Ну какие впечатления меня? о машине, расскажите Впечатления от машины? Ну как от Камаза? Это Камаз или не Камаз? Да хрен его знает, это полу Камаз Полу Камаз То есть есть болячки Камазовские, да? Камазовские болячки Комфортно Мерседосовские, а болячки Камазовские? У него никакого комфорта Сиденье такое, да? Ты с другой стороны Посмотри Двухбаллонная, да? То есть ты на рамке чисто сидишь Да, Комфорт только у меня И там Подножки что, откидываются? Тоже по сравнению с пазиком, да, Понятно. Здесь плюсы свои так, и еще на, на 7 человек, да, рассчитано? Да. Тут вот логотип узнает, а вот по обзору американских вот этого 9.1.1. Она так и есть. Американские, да? Да, сиденья американские специально изготавливаются для нас. Под, под, вот, под рамки, да, вот под эти? А, даже еще да, даже с нашим логотипом. Ну, единственное, мы их переделывали под двух двухбаллонный двух да, двух, двух аппарат. Рамку расширяли просто. Рамку да? расширяли. Не только рамку, а вообще всю конструкцию всю душку расширяли. У -у -у. Вот материал хороший, конечно. Рипстоп вот этот. Его еще нигде не купишь, просто так. Вот, в промышленных масштабах. Вот эти розетки только от генератора. И здесь, соответственно, для зарядки аккумуляторов телефонов не, не только фонарей фонарей да именно индивидуальных они идут с зарядками под USB 5 вольтовые mm -hmm. ну, что за вентиляция это сплит -система, система кондиционирования воздуха. и отопление и отопление да. она как, как промышленная или как бытовая это не выбростовская это с кемпингов э система mm -hmm сплит система именно кондиционирование воздуха компрессор на блок стоит внизу под рамо вот сюда только выведем воздух того переда да загрузка это а. вот розик тоже этим конечно славится что у них крыльцо так и вот это как раз компрессор на блок сплит системы для помещения транспортных средств ага. ну, прямо самое то что надо Помимо того, что есть кондиционер в самой кабине В Мерседесовской э, Да, Камазовской, Соответственно, есть и этот самый Так, а у него мотор э... Э, Мотор камень камень да, Не Мерседес уже, да? Мотор Соответственно, вот Соответственно, вся система управления генератор, Генераторной установкой Со всеми щитами э, Защиты То есть по по поражению электрическим током все узо на каждую на каждую розетку своя все подписано отдельно на мачту освещение освещения нужно обучение на какую-то группу нет нет все бытовое да по сути да Примерно. А, так а сколько Прожектора? киловатт может выдавать вот эта вот розеточка эта розеточка она на 16 на 16 ампер, если не ошибаюсь, на 32 ампер, каждая, вот, 32 ампера, 30, 380 вольт, соответственно, здесь каждая розетка по 16 ампер, 16 ампер, 380 вольт, и, соответственно, все, все механизмы, то есть все розетки выполнены по IP67, так же, как влагозащитные, и влагозащитные, да? Да, влага вода защищенная, даже не влага, а водозащищенная. То есть можно купать лужи? Да. Mm -hmm. Так, а что запитывается вот именно такой мощности дымососа? А, дымо... Нет, дымосос здесь один аккумуляторный, второй бензиновый. Вот, а именно такой мощности запитывается. Ну, мачта освещения, которое стационарная. На крыше, о, да? На крыше, да ваше ощущение, но за счет того, что там стоят светодиодные блоки, они опять же не, не настолько э, потребляют электричество. Но, опять же светодиодные переносные прожектора тоже запитывают на стойку да? ставится. то есть на нее также можно наступать, да, на эту? да, на 20 килограмм спокойненько двоем можно вставить uh -huh. без проблем. это цинковочка, да? это не цинковка, это гальвания. То есть гальваническое покрытие. Вообще в машине э, либо э, алюминий, либо если какая-то конструкционные материалы используются, то они все либо гальвани гальванизируются, либо цинкуются. В том числе и на драм. Здесь на драмник сложно увидеть. Да, видно его. Видно, да. Но ну, вот он как раз полностью цилкован. Именно горячим цинком. Почему мы делаем сварные каркасы Это, во-первых, э -э болтовые соединения есть и есть, но они могут раскрутиться, это раз Во-вторых, стоимость конструкционного профиля э в разы дороже, нежели просто профилированного алюминия. Вот. Ну здесь плюс сварка, плюс цену тоже создает Ну это жестче, наверное, чем на болтах? Это жестче. Это жестче, она легче и она дешевле Соответственно это выходные платформы. Давай двоем. Ну, дальше выта вытаскивает генератор. Здесь еще стояли катушки тоже кабельные, всякие разрептильные коробки. Дополнительные. То есть машина предназначена на хорошей аварии работать, да, где нужно освещение. Да, много. Можно, можно даже отопление так. немножко включить даже, да? Можно отопление, можно даже использовать. О, какой Дымосос на мотоприводе, да? Этот дымосос на мотоприводе И здесь еще стоял вентилятор э, На э, аккумулятор То есть аккумулятор ну, сейчас его видно Ну это вот для рукава, походу, этот э, м... Да, для пеногенераторной Пеногенераторная -пенокенбератор. насадка Соответственно, вот там желтая Сверху да. это уже рукава Для подачи пены высокой кратности Вот все, э, все, открытые, открытые двери, все открытые двери сигнализируются в кабине водителя. И подсветка включается и выключается да, при Автоматически, открытии? Автоматически, да. Трехколенка снимается устройством, да? Да. Выкатывается? Да. Ну, сейчас э, такая высота уже на настроек на стала, что невозможно уже ее снимать. Я вот ну, снимал ну, обзор. Да, да, но мы ров... еще по высоте влезли в 3150. То есть это несмотря на то, что по отношению к обычному КАМАЗу, да, здесь очень высокая кабина. Здесь ну... кабина только в уровне 3 метра. Нет, вот это, это 350 сейчас высота. Да. То есть весь габарит у нее там габарит ничего 350, не торчит, да, там? Да. Ну это очень хорошо. При этом максимально использовали. Максимально использовали все, все пространство, в том числе и под кузовное. Ну, правильно. То правильно. есть тут отсеки. Тут отсеки. Тут отсеки. Вот ну, тут конусы. Да. Борохла много на Полка выкопная. Да, да. Неудачную не смену. Надо приезжать. А третья смена вообще там дымка выпустит. Там водитель ее выкатил такой, выдает. Фиксируется. Хочу показать топорики, какие -то блестящие. Блин, он как кувалда. Так, а сколько он весит? Это уже под хулиган, да, Мы выточка? Это, там, это насос, Нет, его, короче, на хит соревнования забрали. Такие вот штурмовые топоры. Два штуки. Хулиган, Валда. Ломы. Ну и болторезы и кусачки. собственно для большего энерго площади Нет, больше да площадь ну, если плоские вот эта силовая планка специально делается для рук да. ну не То за есть, трубу но многие закрывают как бы трубу я вот знаю так, да. Да. Но да, да, но да при этом вырываются храстены выгибаются трубы а эта планка специально вот она да да да я знаю будет больше десяти лет их поставляем, ни одного этого самого, ни одной рекламации вообще. но ну, не прям приятненько так ходят. Ну Франция из Франции. Снова поймали этот КамАЗ, который сейчас находится на отработке оперативной документации. Они стоят, можем поподробнее это снимать. Чем вызван мой интерес к этой машине, что это уже новый КамАЗ, именно что у него уже новая кабина, другие мосты. Двигатель такой же Каменс, Но мост у него От Мерседеса и передний и, и, и задний мост И передняя балка тоже Мерседес Вот Что еще тут Я вижу что тут рама намного выше полка То есть уже новое шасси Шасси называется Камаз 5325 Вот так вот он выглядит Такой вот симпатичный Камазик Напомню, что это кабина от старого Мерседеса Axor. Вот он, Камаз взял. И стали делать ее на тягачи 5490, все знаете, да? И сейчас стали делать уже шасси. под Эти шасси рассчитаны под коммунальные службы. Ну, типа мусоровозок там или бортовых каких-нибудь машинок. Вот, ну и пожарная машина Тоже, можно сказать, немножко коммунальная как бы, И вот Она удобна именно вот Своей маневренностью, потому что у нее колесная база Очень небольшая То есть 3900 у нее между передним и задним мостом Так, что еще можно сказать по, это, по этому шасси Что здесь вот серийно уже стоит Вот такая вот хорошая резина Которая для и для грязи Пойдет, и для голольда То есть уже не Лысая, как вот например, на Розомбауре на том стоит уже такая, более качественная шины производства Кама это вот шины для рулевой оси задняя уже шины для ведущей оси, чтобы не буксовать зимой, так скажем вот самая отличительная особенность это вот ее кабина и место водителя сейчас залезем и посмотрим как, как обзорность с места водителя, как Удобно сидеть на нем. Начнем, значит, с входа в машину. Значит, такая тут большая дверь. Такая ручечка. Ну, это все Мерседесовская. Очень широкий проем. Дверь открывается на 90 градусов. И три ступеньки такие широкие. То есть, входить очень удобно будет. Что мы еще тут видим? Маленькую педаль сцепления. А, еще забыл сказать, что это машина на подъемно-подвеске на задней. оси пневмоподвеска это. Можно машину поднять, опустить. И плюс еще плавность хода хорошая. Хорошее водительское сиденье стоит. Не знаю какой фирмы. КАМАЗ написано. То есть с регулировками, усилием и регулировкой валиков на спинке сидения. Это для лучшей эргономики для водителя. Так. Очень удобный. Прям нормально так сидеть. Так что тут по органам управления? Ну это рулевое управление, это коробка передач. Коробка передач здесь обычная ZF9, 8 восьмискоростная. Почему ZF9 называется, а скоростей 8? Потому что есть еще вот этот c ползущая передача, это для маневров тяжелой машины типа сидельного тягача так ну самое важное для меня что в этой машине это ее вот именно кабина вот эти вот зеркала смотрите вот что у них видно всю настройку от верху донизу и практически даже немножко дверь видно даже видите да какие зеркала очень обзорные а внизу сферическое зеркало бордюрное оно прям видно даже переднее колесо вот обзор вперед немножко скрадывает панель но обзор намного лучше чем на камазе на старой камазовской кабине вот еще бордюрное зеркало тоже видно машину от начала до подножки боевого расчета примерно вот, лобовое стекло высокое, широкое, то есть очень удобно, очень хороший обзор. Так, вот это вот зеркало мертвой зоны не очень хорошее, потому что слишком оно сферическое. Вот еще от лобового стекла отражается впереди стоящая машина. Еще машина оснащена тахографом. Ну, который нам не очень нужен. Вот. Еще есть у нас тут большой люк такой, который подпружиненный. Вот так вот он открывается. Вперед и назад. Машина это производство фирмы Чибис, которая тут находится в Санкт-Петербурге. Это небольшая фирма, которая делает надстройки любые и автоэвакуатор и аварийно-спасательные машины вот и, и пожарные делают они раньше делали лет 7 назад наверное была, был обзор автоцистерны и на, на шасси и века сейчас оставлю вам кадры посмотрите как она выглядит машина причем с хорошими так-таки техническими характеристиками то есть у нее 5000 литров воды было Насос 50 литров в секунду и еще был насос высокого давления, который производительностью 7 литров в секунду. То есть такие повышенные характеристики. Машина это у нас автомобиль газодомотзащитной службы АГ 30, которая имеет силовую установку в виде генератора. 30 киловатт, который выдает мощности. АГ вот. вывозит звено газодомозащитной службы в количестве до 7 человек газодомозащитников и у которых еще аппараты стоят двухбаллонные которые на 14 литров воздуха так что тут еще есть у нас по настройке здесь вот у нас топливные фильтра и бачок для омывающей жидкости а может расширительный. Точно не знаю. Там блок подготовки воздуха стоит. И глушитель. Вот банка. Так, топливный бак на 200 литров. Он уже алюминиевый. Не из черного железа. Так, по отсекам тут пробежались уже. Тут как бы стоит автономный сплит-система автономная, промышленная которая как может греть кабину боевого расчета так и охлаждать в жаркую погоду так, тут есть запасное колесо это запасное колесо с рулевой оси там вот камера заднего вида комплект лестниц как обычно вот логотип фирмы вот такая вот машинка задние фонари светодиодные уже бампер наверное стандартный камазовский металлический такой швеллер такая вот машинка в первой части находится машинка новая совсем пробега 4000 Тут все чистенько есть такая сетка для защиты сот радиатора от камней, от повреждения ну все что могу сказать еще хочу чтобы розики такие делали с такой же кабиной потому что вот эта старая кабина она очень неудобная это машина прошлого века 60-х годов очень неудобная в эксплуатации.